Что такое бесплатная доставка в фирменном интернет-магазине мебели «Барский Юэй»? Это возможность сделать заказ на любую сумму и получить его прямо к порогу своего дома, в любой точке Украины. Покупайте ваши идеальные кресла на «Барский Юэй».